Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Яна, и в этом сюжете я расскажу вам о блендерах торговой марки Apache. Блендеры используют для перемешивания или измельчения продуктов в процессе приготовления блюд или напитков. Это могут быть супы, коктейли, мусы, овощные пюре. В ассортименте Apache представлены стационарные блендеры. Стационарный блендер состоит из чаши и приводного устройства. Расскажу о преимуществах блендеров Apache. Крышка кувшина дает возможность добавлять ингредиенты в процессе работы. Закругленный корпус, благодаря которому блендеры удобно чистить. Микровыключатель на крышке, а также некоторые модели имеют две скорости вращения. Расскажу об особенностях блендеров Apache на примере двух моделей. Первое – это количество стаканов и материал исполнения. У модели ABL-1 – один стакан, и он выполнен из нержавеющей стали. У модели ABL-2P – 2 стакана. В одном из них – ножи, а во втором – взбиватель для приготовления молочных коктейлей. Материал стаканов у этой модели – пластик. Второй пункт – это объем стакана. У обеих моделей объем стакана – 1,7 литра. Материал корпуса. Корпус этих моделей выполнен из алюминия. Количество лезвий. У этих двух моделей 6 лезвий ножа. Скорость вращения. Вы можете выбрать подходящую скорость вращения 10 тысяч оборотов в минуту или 15 тысяч оборотов в минуту. Сейчас на экране вы можете увидеть другие модели блендеров и их характеристики: количество стаканов, количество лезвий и скорость вращения. Отмечу, что модель AIB1 измельчает лед. В этом ролике я рассказала вам о профессиональных блендерах компании Apache. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. С вами была Яна. Пользуйтесь техникой правильно.